Всем привет! С вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня у нас третий выпуск из Кера на этапе строительства дома. Сегодня у нас 14 июня. Мы не были здесь три недели к сожалению не получилось нам приехать раньше и мы пропустили этап бетонирования плиты перекрытия и на данный момент мы уже приехали, ребята возводят стены второго этажа основной объем стен уже выведен сейчас ребята занимаются фронтонами как вы помните на первых видео мы строили здесь цокольный этаж и вырезали его в естественный рельеф вот здесь можно посмотреть, вот сейчас я стою на уровне естественного рельефа участка в начале строительства, немножко сделали срезку грунта для того, чтобы у нас был полноценный вход в этот цокольный этаж верхней части, у нас этаж полностью заглубленный, и там через одну-две ступеньки можно уже попасть на уровень пола первого этажа. В целом, на круг вот сейчас посчитали, высота вот этой стены получается порядка 8,5 метров, что достаточно высоко, вот но это обусловлено тем, что участок достаточно стесненный, и для того, чтобы получить необходимый жилой объем, чтобы, ну, чтобы дом был больше, но в то же время он не был на всем участке, было принято решение построить цокольный этаж, на нем уже построить классический двухэтажный дом, который... Дает свой объем Но ввиду того, что объема необходимо больше жилого Применяется вот такой цокольный этаж Такие решения позволяют получить Больше пространства В более сжатом объеме дома Опять же, чтобы попасть под Классификацию загородный дом Необходимо строить двухэтажную жилую часть и, одна, и фундамент В данном проекте фундамент Это у нас цокольный этаж Он является жилым пространством Но тем не менее он создает помещения В которых тоже можно как-то ну использовать его для каких-то подсобных второстепенных э, назначений Тем самым решая глобальную задачу Создать нужный жилой объем на этом участке Ребята уже возвели здесь э, стену Устроили перемычки Перемычки здесь делаются из ублока То есть полностью обойма из газобетона Внутри нее устраивается уже арматурный каркас И бетонируется Залили плиту перекрытия Для торца опал перекрытия применяли тоже газобетон Нарезали его на полоски 100 миллиметров толщиной, устанавливаю по периметру, но ну, поэтому на фасаде здания этого не видно, а где-то э, бывает, применяют пеноплекс, там 50 миллиметров, но ввиду того, что здесь в перспективе планируется утепление фасада минеральной ватой 100 миллиметров, по теплотехническим расчетам данное решение прекрасно проходит, в то же время на этапе возведения самого перекрытия данное решение более удобно, потому что не надо устраивать Торцевую опалубку, газобетон приклеенный на клей, прекрасно выдерживает нагрузки при бетонировании, тем самым, ну, экономит и время, и средства заказчиков, и, ну, внешний вид получается, с моей точки зрения, более эстетичный. Значит, сейчас мы зашли на заднюю часть дома. Здесь у нас идет тоже процесс строительства. Вот в этом месте мы залили, значит, сейчас ленточку. Лента у нас устроена на буронобивных сваях, ввиду того, что здесь раньше был котлован, когда мы строили, для того, чтобы стена никуда не ушла, не накренилась и не поплыла. Здесь мы э, залили бурнобивные сваи, значит, бурили полтора метра сваю, вставляли туда обсадную трубу, армокаркас, и потом бетонировали совместно с этой стенкой. Стенка эта нужна для того, чтобы, во-первых, ну, подпереть вот этот верхний грунт Во-вторых, здесь в перспективе планируется навес Он будет, ну, повторять э, э, уклон существующей, кровли существующего дома Он будет, Крыша вот этого строения будет немножко выше, но тем не менее Для того, чтобы навес на что-то опирать, что-то было, чтобы твердое Здесь вот заливали вот такую ленточку В мы здесь подцепим, подровняем Опустимся на отметку пола на террасе существующего дома Здесь у нас будет ровная площадка по которым можно будет гулять. Также на доме у нас планируются две, две крыши. Первая крыша у нас будет на первом ярусе. У нас, значит, отдельная крыша над бассейном. Когда кровля прибывает к стене, а здесь она будет у нас втыкаться в стену, важно ее на что-то жесткое опирать. Если у вас просто стена из газобетона, на нее опереть, допустим, ну, зафиксировать к ней, как то урлат и стропила, зачастую, ну, качественно невозможно, потому что в газобетон, ну, он нагрузку, конечно, определенную несет, но в плане анкировки в него он достаточно хрупкий и анкер может вырывать. Вот в своих проектах мы используем вот в зоне примыкания какие-то монолитные закладные пояса. Вот здесь можно увидеть, что здесь выполнен как раз монолитный пояс. Вот в него будут уже устанавливаться кронштейны, на которые потом будет опираться ну, коньковый элемент, на который уже будут опираться наши стропильные ноги у этой крыши. Если идти налево, у нас там получается помещение уже бассейна, наша чаша. Там уже даже водичка набирается потихонечку. Дожди кончились в Питере, не дошли мы до планируемой отметки. Ну, вода стоит, значит, чаша целая. Это показатель герметичности, как испытывают резервуары бетонные, наполняют водой, смотрят, насколько отметка воды падает. Ну, раз здесь вода стоит, дождей уже давно не было, поэтому тест, надеюсь, мы прошли. Так, здесь у нас, значит, ребята возводят стены. Здесь еще стена вырастет у нас, получается, на три блока вверх по этой стене. А, по этой стене на 4 блока. И будет здесь тоже фронтон, который будет примыкать к а, кровле существующего строения. Вот здесь у нас ребята залили тоже монолитную колонну. А, почему здесь именно монолитная? Ну, потому что нагрузка достаточно здесь большая, сосредоточенная. В целом, на этой стройке мы проведем еще порядка полутора месяцев. Ну... Я имею в виду до этапа завершения кровли. Ну, то есть пока мы не накроем полностью строение. На этапе кровли мы, повторюсь, будем применять клеонные балки в качестве основных несущих конструкций. Будут стропильные системы из дерева. Кровельное покрытие здесь будет мягкая черепица. Котыпал. Она уже завезена заказчиком на эту стройку. В качестве опорных столбов снаружи по террасам будут применяться стойки из клееных балок тоже. Ну, заедем, когда наступит этот этап, посмотрим, расскажем поподробнее, как мы делаем кровли, на что важно обращать внимание при устройстве кровли, ну, какие вообще технические моменты, которые следует учитывать с нашей точки зрения. Здесь у нас помещение основного холла. Ребята еще не сняли опалку плиты перекрытия, заливали мы ее примерно, наверное, две недели назад. В принципе, разбирать уже можно при такой погоде, на улице погода хорошая, примерно через дней 10 можно уже разбирать плиту перекрытия, ну, там, в крайнем случае, оставить балки переопирания, как мы это делаем часто. Ну, пока у нас опалубка никуда не нужна, не горит, она стоит, ребята продолжают работы по возведению стен уже второго этажа. Здесь, значит, объем работ по первому этажу завершен. Можно увидеть, у нас совместно с плитой перекрытия ребята заливали армопояс по первому этажу. Вот он здесь у нас идет над окнами, с обратной стороны он утепленный. И заливали еще лестницу межэтажную, по которой у нас есть ход на второй этаж. Лестница получается с разными маршами. Здесь более длинный марш, там полуплощадки, оттуда уже переход на второй этаж этого дома. Я так понял, задумка архитектора была в том, чтобы именно вот в этой зоне создать достаточное по высоте пространство. Зачастую полуплощадки делаются на высоте полтора метра. Здесь высота, ну вот я вот метр девяносто, ну получается где-то 2,20 двадцать. высота этого перекрытия. Ну, в этой зоне можно ее использовать достаточно полноценно. Ничего, никакого стеснения здесь нету. Ну, соответственно, вот залили мы плиту перекрытия, залили лестницу и дальше уже приступили к устройству стен второго этажа. Ввиду того, что это мансардный этаж, у нас появляются вот такие фронтоны. Фронтон это вот эта косая стена, на которую уже потом кровля будет сверху примыкать к ней вплотную. И, ну, для того, чтобы это было ну, примыкание было ровное и красивое. Вот газобетон приходится зарезать на косую, тем самым формировать вот эти фронтоны. Вот можно увидеть окно в этой фронтонной стене. Это значит окно для устройств, для монтажа балки, для, на которой уже будет опираться стропильные ноги. Балки здесь будут у нас клееные, потому что пролеты достаточно большие. Ну, то есть и нагрузки, соответственно, будут большие. Для того, чтобы эту нагрузку выдержать, применяются клееные балки. В этой стене у нас сейчас уже верхний ряд выложен. Сейчас наверх поднимемся, посмотрим. Здесь у нас планируется э, монолитный поезд. На него будет в перспективе опираться Маурлад. И уже на нее будет опираться стропильная нога. Здесь у нас в целом второй свет. Надо мной нету плиты перекрытия. Плита перекрытия у нас получается в зоне, где у нас будут жилые пространства. Очень хороший архитектурный проект на самом деле. Получается второй свет, много воздуха. Здесь будет очень светло, потому что здесь есть много окон. Uh, но ну, такое помещение получилось так идем на второй этаж лестница у нас значит выполнена из железобетона заливали мы совместно с плитой перекрытия для того чтобы сэкономить пространство в этом пятне колонны решили здесь применять металлические это спаренный швеллер uh, ну, швеллер который превратили в двутавр но ну, видимо проектное решение uh, говорят о том что Такое сечение в этом моменте надежнее. Ну, соответственно, балка. Сама колонна стала меньше. Здесь у ребят, значит, место, где они пилят газобетон. Для устройства, кстати, для подрезки блоков вот на этом объекте решили протестировать вот такой станок. Белмаш 400. Прекрасно режет газобетон. Все грани получаются ровные, никаких сколов. Ну, то есть, зачастую применяются пилы для газобетона ручные. Тоже, в принципе, достойное решение. Но это решение более, более быстрое. Более качественная получается, ну и физически менее затратная для рабочих. Вот ребята здесь его пилят, соответственно, потом монтируют фронтоны. Ну и в целом любую подрезку делают в этой зоне. Резы получаются ровные, углы красивые. Так, вот как говорил, вот здесь у нас, соответственно, пойдет сейчас монолитный поезд. Установлен тоже У-блок. Как у нас применялся в перемычках. Сейчас в него будут ребята монтировать арматурный каркас, монтировать шпильки и бетонировать. Кстати, вот бывает несколько вариантов устройства шпилек. Устройство крепления маурлата к монолитному поясу. Можно либо сначала просто залить бетонную ленту и на него в перспективе на анкера монтировать, либо все-таки монтировать шпильки на этапе бетонирования, потом вставить монолитный пояс, притягивать гайками маурлат к монолитному поясу и, ну, в целом, на этом заканчивается эту процедуру. Э, с моей точки зрения, решение с монтажом шпилек сразу является более оптимальным, получается качественнее, шпилька более жестко заделана, ничего не надо бурить. Это получается, в целом, быстрее, экономичнее, потому что анкера стоят, ну, дороже, чем обычные шпильки. Значит, как я говорил, у нас здесь будут устраиваться, ну, коньковые и промежуточные опорные элементы из клеенных балок и для того, чтобы эти балки опирать на стены внутри стен, в теле стен устраиваются вот такие монолитные подушки телефон уберу, монолитные подушки по сути монолитная подушка это ублок, внутри него есть арматурный каркас и заливается бетонная подушка потом сюда заводится уже у нас балка, которая у нас придет на, четко на конек, станет над коньком уже существующей кровли в целом кровля на, над вот этой нижней частью будет Выходить, находиться чуть выше, чем кровля уже существующего дома, но тем не менее ее силуэта она будет четко повторять. Каркас, соответственно... Дай каркас покажу. Сейчас, одна. Ребята, каркас подготовили. Выглядит он следующим образом. Монтируется он в ублок и потом его бетонируют это необходимо для того, чтобы когда вы опираете балку если ее поставить просто на газобетон газобетон сам по себе мягкий материал он может сминаться, может потрескаться, раскрошиться монолитная балка в телеконструкции равномерно распределяет уже нагрузку и не позволяет допустить разрушение этого элемента это получается более надежно, более качественно мы качественно любим здесь у нас устроен также сейчас из подготовка под монолитный пояс ребята пока смонтировали ублоки в перспективе здесь устанавливается будет арматурный каркас, шпильки и будем бетонировать. На них уже будет ставиться маурлат. На него уже будет опираться крыша вот, а, вот уже второго этажа. Ну, на данный момент мы сейчас завершаем, в принципе, кладочные работы. В течение недели, я думаю, они завершатся. Закончим фронтоны, подготовим все подушки, зальем все монолитные пояса, наведем порядок, снимем опалку перекрытия и уже со следующей недели планируем выводить сюда Кровельщиков. Можно обратить внимание, помните, на цокольном этаже мы делали отверстия в плите перекрытия для проходки инженерных сетей. Здесь они также дублируются. Есть у нас вот здесь отверстия по тем помещениям, где мы ходили, тоже есть специальные отверстия в плитах для того, чтобы пропустить тут вентиляцию или э, воду или какие-то там электрические системы. Соответственно, вот... Хорошо, когда есть общий проект, можно а, эти моменты сразу учитывать, сразу закладывать, в перспективе их не разрушать или не штробить. Сейчас вышли на балкон второго этажа. Балкон у нас получается холодный, здесь не будет никакого стекления. А, вот можно увидеть, что здесь применяются термовкладыши. Сейчас они залиты ну, цементным молоком, но они тут есть. Вот можно увидеть здесь вставки из пеноплекса. Такие вкладыши делаются по периметру вот этих балконов, ну в целом холодных. Примыкание холодной части железобетонной конструкции к теплой. Для того, чтобы, во-первых, оставить жесткость монолитной конструкции. В то же время уменьшить теплопотери в процессе эксплуатации. Ну, грубо говоря, для того, чтобы пол и потолок внутри здания не были холодными. И на них не выпадал потом конденсат. Вот в зонах перехода из холодной зоны в теплую делаются вот такие термовкладыши. Которые уменьшают теплопотери данной конструкции. С балкона уже хорошо видно вот этот красивый вид на озеро. Когда мы стояли на земле, его практически не было видно. С цокольного этажа уже чуть-чуть на горизонте можно было увидеть проблески воды. Со второго этажа вид уже открывается все-таки более красивый, хороший. Будет здорово здесь. Будете с утра посмотреть, послушать, как поют птички. Хороший проект. Ну, на сегодня, наверное, все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы по строительству, пишите, снимем. Интересное видео какое-нибудь про то, как те или иные проблемы в строительстве решаются. На сегодня все. С вами был Марат, фундамент СПБ. Всем пока!